Я рад видеть здесь много знакомых лиц, рад быть с вами снова и также рад видеть здесь очень много незнакомых мне лиц. И так это радостно, что церковь растет. Аминь. Воздайте славу Богу еще. Еще он достоин. Он достоин, чтобы мы всю вечность ему славу воздавали. Аминь. Для тех, кто не знает, меня зовут Дмитрий Лаптев и мы два года назад переехали в Туринский район Свердловской области жить и служить нашему Господу Иисусу и в сердце нашей семьи служить детям-сиротам, принимать их в свой дом. И знаете, несмотря на то, что мы далеко от нашей родной церкви, от нашего родного пастора, и... но мы в одном духе с вами. В одном духе, в селе, где мы живем, наш дом и наша семья – это единственная пока на сегодняшний день церковь, где проходят регулярно собрания. Мы встречаемся, мы молимся, к нам приезжает одна очень замечательная семья верующих из соседнего села. Там у нас другие масштабы, но, тем не менее, Бог не оставляет. Мы молимся и мы смотрим онлайн-трансляции. Я хочу от нас всех поблагодарить, просто и пастора Виктора, и всех, кто задействован в организации этих трансляций. Спасибо огромное. Это так, такая поддержка и такое благословение не только для нас, для многих. Поэтому спасибо огромное вам. Благословит вас Господь. Прославьте еще Господа. И мне выпала честь сегодня помолиться за ваши нужды, за нужды тех, кто смотрит нас сегодня на экранах телевизоров, мониторов, помолиться. И прежде я хочу засвидетельствовать о том, что происходит в нашей семье, чудес немало на самом деле. И однажды, помните, Иисус подошел к больному и сказал... Веришь ли, что я могу исцелить тебя? И тот ответил, да, Господи. И тогда Иисус прикоснулся к нему и сказал, Повери твоей, да будет тебе. Для того, чтобы принять исцеление, для того, чтобы получить ответ от Господа, нам нужна вера. Аминь. Не всегда она у нас бывает, мы все люди, и в трудных ситуациях иногда приходят и сомнения какие-то, а угодно ли это Богу, а может быть Он хочет чего-то другого. Но на самом деле я вам скажу, что это воля Божья. Он любит нас, как небесный отец любит дитя свое. Аминь. И эта любовь, она проявляется во всем, в каждом нашем шаге и в каждом его действии. Аминь недавно вот в прошлом году в конце прошлого года у нас с нашим младшим приемным сыночком ваней случилась такая ситуация у него появились боли в животе острые боли поднялась температура выше 40 градусов и он вообще-то парнишка терпеливый, но тут он просто не выдержал, он плакал временами. И мы молились, конечно, и старались что-то сделать, но боли не проходили. Поэтому мы вызвали скорую помощь. Прямо ночью из Туринска приехала скорая помощь, его отвезли в город, в детскую больницу и пытались врачи выяснить, что же с ним происходит. Там мнение врачей разделилось, но в итоге все же определили, что это кишечная непроходимость, есть такая, и это очень неприятная болезнь спаечная. И его в срочном порядке отправили на операцию. Операция шла... Долго шла, очень сложно, и после операции его а, в тяжелом состоянии перевели в реанимацию нашего ну, города Туринска. Вот. И когда нас вызвали родители, я приехал, вошел в палату. Знаете, это трудно, когда твои дети, они болеют. Лучше думаешь, я бы был на его месте чем смотреть на своего ребенка, когда ты видишь, что он подключен к системам жизнеобеспечения, когда он весь в трубках, бледный, без сознания находится. Это тяжело передать вообще, что человек чувствует. И я его увидел вот в таком состоянии. Двое суток я был с ним там. Ну и, конечно же, как родитель, я спрашивал врачей вообще, как вот улучшение наблюдается или нет, они мне ничего не, не давали, никаких гарантий вообще. Они сказали, что все, что мы сделали, все, что мы могли, мы сделали, сейчас остается только ждать. Ждать чуда, какого-то изменения, либо в худшую сторону, либо в лучшую. Двое суток ничего не происходило. то есть, И еще он терял кровь, там были язвы у него в желудке, открылись и через это он терял кровь. Ну, в общем, ситуация была сложная. Пришлось даже частичное вливание крови делать. И на вторые сутки врачи уже стали ну, советоваться между собой, что делать дальше. И решили на третьи сутки отправить его в Екатеринбург. В больницу, в девятую нашу городскую больницу, в детскую. Вот нас, родители, туда не взяли. Вот, потому что, ну, здесь правила строже, и ребенка увезли одного, и представляете, вот каково наше состояние было, да, что мы не знали, что происходит. И э, нам сказали, узнавайте о состоянии ребенка по телефону. Вот. Ну, конечно, мы как верующие в первую очередь стали молиться. Я пока два дня был там в реанимации с ним и сам и постился, и молился ну, постоянно практически. Вот. И по телефону, через социальные сети просили многих людей, кто нас знает, молиться. И знаете, вот на самом деле удивительно было наблюдать, как Бог собирает вокруг вот этой нужды, очень много людей. Но в первую очередь, конечно, наша церковь молилась, и пастор Виктор, и команда служителей, друзья наши молились, из филиалов, ну, практически тоже много поддержки мы чувствовали, особенно из Каменского, Уральского, из Ревды, из других городов, из Москвы, там Рик Ренер церковь молилась их служение, пастор Максим Максимов тоже отозвался очень живо, их церковь, там их молитвенное служение, они поднимали эту нужду. Из Украины, знаете, удивительно, люди, не знавшие нас, и которых мы не знали верующие подключались в молитве за ваню и на самом деле бог он не замедлил хотя и три дня прошло знаете вот как с иисусом произошло чудо на третий день он воскрес и также произошло с ваней потому что нам утром позвонили и сказали что сын ваш пришел в себя и что его переводят в общую палату. Аллилуйя! Аллилуйя, Иисус, спасибо тебе! Знаете, когда вот я туда сразу выехал, и когда ехал, я боялся, знаете, в палату войти, потому что, ну, сами понимаете, кто был в реанимации, да, тот знает, что, ну, после трех дней... Да, на одних капельницах, на одних уколах, я ожидал увидеть сына ослабленным, ну, худым, да, бледным. И... Но каково было мое удивление, когда я вошел в палату, я увидел, что ребенок спокойно сидит на кроватке, играет с другими ребятами из своей палаты. Когда он меня увидел, он просто вскочил и закричал, «О, папа приехал!» и кинулся мне на шею. Это было, вот знаете... От, от болезни просто не было и следа. И это, слава Богу, это, вы знаете, спасибо вам всем, кто, всем, кто молился. Спасибо огромное просто, потому что я, я думал, Господь, если ты доверил нам этого ребенка, что все, старая жизнь закончилась, все, что было в прошлом, и все эти проклятия, оно уже не существует, теперь новая жизнь. Даруй ему эту жизнь, даруй ему это благословение. И Бог, он услышал и ответил, слава Господу. И я говорю вам это для того, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, чтобы у вас была вера. Почему она у меня есть? Потому что Бог, он являет свои чудеса. И в нашей жизни он явил это чудо. Да, это первый шаг. Конечно, нам и назначают и профилактику, и диету особую с кишечником, это все очень сложно, но этот первый шаг сделан, и мы будем дальше молиться, и мы будем дальше продолжать стоять в проломе за Ваню, за его здоровье, за его судьбу, чтобы он был исцелен полностью и благословен. Аминь. И давайте мы сейчас встанем. И помолимся за все те нужды, которые братья и сестры здесь положили. Эти нужды, может быть, вот так вот мы каждое воскресенье встаем и молимся. Пять минут, это недолго, но на самом деле в эти пять минут чья-то жизнь, она... Получает прикосновение Божье, чья-то судьба она получает Божье благословение, какое-то решение приходит пять минут, но Бог может за одно мгновение сделать больше, чем мы за всю жизнь, Аминь. Поэтому давайте не будем пренебрегать этим э, временем и будем искренне от всего сердца молиться, Аминь. Аллилуйя, Отец наш небесный, Ты Царь царей, Бог богов, Ты всемогущий Бог наш. Господь, Господь, спасибо Тебе за то, что Ты отдал Сына Своего за нас, Господь, чтобы мы были прощены, чтобы мы были исцелены, чтобы мы были благословлены с избытком, Господь. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. Мы молимся за наших братьев и сестер, которые написали эти молитвенные нужды, молитвенные просьбы, Господь, благослови. Услышь, Боже, услышь, Господь. Ты не спящий Бог, Ты живой. Ты живой, Ты действующий, Господь. Спасибо Тебе, Боже. Прикоснись своей рукой, чтобы каждый чья боль здесь в этом конверте получил ответ получил ободрение получил решение господь свою жизнь кто нуждается в исцелении прикоснись своей благодатью своей исцеляющей рукой как ты коснулся коснулся тех прокаженных тех больных которые нуждались и которые уже ни на что может быть не надеялись но ты Сказал, я хочу исцелись, я хочу исцелись. Я молюсь, чтобы каждый брат, каждая сестра, которые изложили здесь эти нужды, они услышали от Тебя. Веришь ли, что я могу это сделать? И чтобы каждый из них ответил, да, я верю, да, я верю. И чтобы небо открылось, Господь. Благослови каждого, кто нуждается в финансовом благословении, кто нуждается, Господь, в работе, благослови. Даруй мудрости, даруй трудолюбие, даруй, Господь, во имя Иисуса, хорошие варианты для того, чтобы быть обеспеченным в этом мире и чтобы быть способным благословлять других. Те, кто молятся за дома свои, кто нуждается в жилье, благослови. Не оставь без крова, Господь. Не оставь без дома. Не оставь на улице. Как псалмопевец говорит, я сколько лет прожил на земле, не видел детей Божьих, просящих хлеба. Благослови. Благослови, чтобы каждый, кто написал сюда свою нужду, он услышал ответ, он получил ответ во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса благослови детей своих. И также мы молимся за тех людей, которые смотрят онлайн-трансляцию. Может быть, вы чувствуете, что вы одни, что рядом никого нет, но Церковь Божья с вами, Иисус с вами, Дух Святой с вами, он поддерживает вас. Благословит вас Господь. Благословит вас Господь. Реши каждую нужду этого человека. Каждого, кто смотрит онлайн-трансляции. Благослови во имя Иисуса. Благослови во имя Иисуса. Благослови. Да будет благодать твоя, да будет милость твоя, и да будет любовь твоя. Каждый день с нами, через наши жизни, да прославится Твое имя по всей земле. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Спасибо Вам огромное, что поддерживаете. Просто огромное спасибо. И спасибо Господу. Слава Богу. Слава Господу. Я думаю, Вы помните, когда на собрании мы молились за мальчика в реанимации. Да? Это как раз и был сын сын Дмитрия, вот, и мы молились, мы рады, мы будем продолжать молиться за вас, за вашу, за вашу семью, и вы знаете, что как бы удивительно, вообще вот их семья, семья Лаптевых, это такая семья, которая реально живет верой, вот, э, э, Бог действует в их жизни, когда я смотрю на Диму, вот, знаете, мне э, иногда он для меня хотя конечно вроде он является нашим верующим и он смотрит э, трансляцию да ты же регулярно смотришь регулярно, регулярно. просто скажи некоторые верующие они ходят на церковь они не понимают зачем онлайн трансляции ну, на самом деле для нас это большое подкрепление когда ты далеко от церкви, иногда просто чувствуешь как-то себя немножко, ну не то чтобы no, но вдалеке оторванным, да, и кругом мира и тяжело это бывает. А когда мы включаем трансляцию, да, я понимаю, что я хотел бы каждому, кто смотрит, чтобы вы оказались, может быть, здесь и тоже свидетельствовали и побывали здесь. Но здесь особенная атмосфера, но даже вот когда мы там собираемся и к нам вот эти друзья приезжают, семья Головиных, они уже и у нас и в лагере побывали здесь, в нашем Екатеринбургском, и сын их ходил на конжак. То есть люди переехали из киргизии они реально ощутили эту поддержку вот в лице нашей церкви когда мы собираемся и мы после смотрим онлайн-трансляции каждый раз вот слово бастера виктора проповедующих всегда вот касается и это просто замечательно как-то чувствуешь, что мы одна церковь мы один народ это... И, и, и вы знаете, действительно, потому что и, и вот иногда просто вот есть, не только пастор учит, но и верующие учат пастора бывает, вот, и для меня лично, вот Дмитрий, ваша семья, это большое, большие учителя, что ли, вот, потому что я иногда не представляю, вы знаете, вот Дмитрий, многие вещи не рассказывают, они уехали и живут в деревне, да, какой-то район-то у нас, Туринский район, вот, некоторые из нас не были никогда, вот, в деревне Туринского района, у них семья, помимо их детей, они еще, у них приемные дети, они, они живут, и мне иногда бухгалтер приходит ко мне в кабинет и говорит, Виктор говорит, опять вы выслали деньги на здание церкви, они десятки тысяч рублей регулярно при, присылают на здание, десятки тысяч рублей, мне даже богатый говорит, Виктор, надо им обратно отсылать. На что они живут? Ж... Откуда в деревне такие деньги? В дерев... Откуда в деревне такие деньги? У нас просто разные конверты есть. Вот как нас учили, мы это приняли, просто вера. И у нас есть разные конверты. Мы откладываем десятину для церкви, десятину для благословений. И вы знаете, иногда... Бывает случается и у нас не всегда деньги есть. Ну хотя у нас сейчас большое хозяйство, у нас полные погреба там, вот мы не остаемся голодные. Но удивляемся, как в этих конвертах откуда-то деньги появляются. Но это не наши, мы их отправляем честно, чтобы быть открытыми перед Богом и ну, вот, не знаем. То есть у вас там свое хозяйство, и вам в принципе деньги не нужны. Нет, это, это правда, и когда в прошлый раз они там, ну я не буду говорить сколько, но огромнейшую, там десятки тысяч рублей прислали опять на здание церкви, вы знаете, я просто так вот думаю, вот сейчас вот март месяц, мы должны принять важнейшее решение. я вам честно скажу, я не решаюсь пока, потому что мы должны будем в ближайшие несколько лет там оплатить, заплатить оставшуюся часть суммы, и мы сидим в офисе, обсуждаем, там, и, и, и думаем, стоит, не стоит Но, как, конечно, когда я смотрю на, на Диму и думаю, если бы вот такие были верующие нас все То я бы даже не, не сомневался, конечно, мы это все заплатим Вот, и, и, и, и, за, и, за это, и за это здание Потому что мы, мы думаем так, а вот мы въедем в здание, и когда мы скажем, что нам нужно, нам нужно еще остаток суммы заплатить Один говорит, Виктор, наверное, когда люди увидят это здание, они так возревнуют, что будут жертвовать, как никогда а другой говорит, они выедут в здание, они расслабятся, ну, слава Богу, уехали, теперь уже не выйдем и перестанут вообще жертвовать на здание церкви. Один так говорит, другой так говорит, и мы сидим, и вот мы должны сейчас принять важнейшее, важнейшее решение вот по приобретению здания для, для церкви. И э, Дим, я прошу, давай помолись, чтобы Бог дал мудрости, и помолись, чтобы пришли финансы и жертвенность в наше сердце потому что для меня, когда я смотрю на твои пожертвования для меня самого это обличение, скажу честно думаю, Господи, вот они там в деревне так и жертвуют и... И... я знаю, что Бог благословляет даятелей да? давайте, давайте помолимся за здание церкви я хочу, чтобы ты, Дима, помолился за создание церкви за наши сердца, за наши... чтобы воля Божья в этом была жертва была, воля Божья была и чудеса Божьи были Аллилуйя. Отец Небесный, мы молимся во имя Иисуса Христа. Даже мы и не предполагаем, как Ты порой действуешь, как и мы не предполагали, что Ты можешь дать нам приобрести свой дом, Господь. Не было у нас таких средств Божьих. Но Ты открываешь окна небесные. Ты открываешь Господь. И мы верим в то, что Ты не оставишь Господь. Тех, кто верен Тебе, кто Господь стоит на Слове Твоем, на Твоих принципах, Господь. Тот доверяется Тебе, Ты не оставляешь, Боже, своих детей. Не оставляешь. Мы молимся о здании церкви сейчас. Для нашей церкви здесь, в Екатеринбурге, это не просто церковь, которая закрыта сама в себе. Это церковь, которая открыта для многих людей, которая служит многим людям. И в России, и за рубежом, Господь, которая свидетельствует о Твоей Господь жертве. Спасибо Тебе за то, что столько лет мы служим вместе уже, и столько чудес ты производишь, нам нужно это здание сейчас, Господь, благослови, открывай окна небесные. Я молюсь за верующих, за верующих в церкви. Во имя Иисуса Христа молюсь о том, чтобы пришла твердая уверенность в том, что Ты позаботишься. Чтобы пришла твердая уверенность, Господь, и ревность за то, чтобы приносить эти кирпичики, эти кирпичики, эти кирпичики на стройку Божьей Церкви. Благослови, Отец Небесный, благослови. Мы верим в Тебя, всемогущего Бога, Тебе нету ничего невозможного. Благослови, освобождай людей от кредитов, от долгов, освобождай. Давай мудрости в этом Боже. Благослови верностью в десятинах в пожертвования, благослови ревностью Господь во имя Иисуса и просто детской верой, детским доверием Тебе, Господь, детским доверием Тебе, Боже, Аллилуйя, слава Тебе, благословляем, просто вверяемся в Твои руки, Ты Царь, Царь и Бог Бог, огромное Тебе спасибо, благослови, Аминь.